Здравствуйте! В этом видеоуроке рассмотрим окно программы KDM Life. Окно KDM Life состоит из следующих элементов. Главное меню. Содержит перечень всех доступных команд. Панель инструментов. На ней располагаются кнопки часто используемых команд. Вы можете настроить их по своему вкусу, Изменю Settings – Configure Toolbars. Следующие элементы окна – дерево проекта, стойка эффектов и так далее. Данные окна являются перемещаемыми. Подведите указатель мыши к заголовку окна. Нажмите не отпускайте левую кнопку мыши и двигайте ее в нужную сторону. После того, как место, в котором мы хотим переместить, выделится синим, отпустите левую кнопку мыши. Окно будет перемещено в указанную область. Чтобы изменить размер границы окна, например, расширить его, подведите указатель мыши к краю окна, удерживайте левую кнопку мыши и двигайте ее в нужном направлении. Некоторые окна для упрощения их размещения сгруппированы в одно, так как не все они могут поместиться одновременно на экране. Вы можете перейти на нужную вкладку, щелкнув по ее названию левой кнопкой мыши. Если у вас позволяет монитор, эти вкладки можно разместить в каждом окне. Для этого выберите нужную вкладку и переместите ее в свободное место. В окне «Дерево проекта» отображается список добавленных клипов в проект. После их добавления они перетаскиваются на линию времени, где впоследствии происходит их монтаж. В окне «Список эффектов» отображается список сгруппированных по тематическим разделам эффектов. Монитор клипа служит для предварительного просмотра клипа, добавленного в «Дерево проекта». Монитор проекта служит для просмотра смонтированного проекта. В окне «Монитор запись» можно просмотреть и записать видео с какого-либо устройства, например, через Fireware или с веб-камеры. Также имеется возможность записать видео с экрана рабочего стола при помощи программы GTKey Record My Desktop. Окно «История проекта» позволяет отменить ранее произведенные действия. Для этого достаточно щелкнуть по их названию. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.